Yes, yeah, that's cool. Then I have Нет, беден. Нет. band no, Субтитры Десять карты. Десять в костей в в Фичит, фичит. Нет, как нет. ¿Qué es Ну, я пойду. Ну, я пойду. Lift up, lift up, Вот yeah. okay. Нет, у меня падят. Ты see По required tratам На их You yeah. got 谢谢 Я люблю Не mm -hmm. пас... Конь, ну, ну, какой? Не люблю. Не люблю Чуть-чуть. Нет. Да. Yes, yeah, please. Вот и. Не мое дело.